Деньги просто приходят за те вещи, за которые они раньше вообще никогда не приходили. 10 процентов кэшбэка с того, что я заправлял на заправку. Я, в принципе, отбил путевку в Сочи на двоих. Я покрываю за счет вот этих всяких бонусов. Привет, меня зовут Николай Ившин. В этом видео мы поговорим о бонусах, о скидках, о всяких там акциях, о приведи друга. В общем, о всяких полезных штуках, которые помогают вам зарабатывать еще больше денег и аккумулировать их в разных полезных проектах. Прежде чем смотреть это видео поставь лайк этому видео подпишись на канал поставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски меня зовут николай ившин поехали Дело в том, что раньше у меня был э, Сбербанк, э, ну, карта Сбербанка онлайн физлица, за которую я платил э, постоянно 60 рублей в месяц, э, у меня уходило это на смски, потом карта стала, у меня две, потом у меня стало карты две у жены, которые нужны мне были для разных там переводов. В общем, я платил за них просто 240 рублей в месяц. Мне начислялись за затраты по этой карте, там полпроцента это Сбербанк, спасибо, да, которые можно тратить было непонятно где и непонятно там сколько всего этого там копится у тебя за это все время. Потом я познакомился с Яндекс деньгами, да, мне начали приходить сюда деньги, и Яндекс выпустил такую штуку, что когда ты пользуешься такси, тебе начисляется 5% кэшбэка. В этот момент я понял, что деньги просто приходят за те вещи, за которые они раньше вообще никогда не приходили. То есть ты все равно будешь тратить ты все равно будешь пользоваться какой-нибудь картой, бесконтактным платежом, и тебе вернется 5%. Я подключил Яндекс, я закидывал деньги туда со Сбера постоянно, и мне возвращались деньги. Потом я пошел дальше, я подключил себе карту Тинькофф которая выдавала мне уже 1% за все вообще абсолютно покупки. 5% там в любимых категориях, которые я выбирал там каждый месяц или каждые 3 месяца. И э, там есть еще сверхбонусы, которые они делают с партнерами. Там, ну, например, Samsung э, дает там то ли 7, то ли 10%, но ну, я делал 10%. Мы купили телефон жене за 45 тысяч, 4,5 тысячи мне вернулось обратно. Также то, что мы купили его на сайте, нам дали часы. Эти часы мы продали еще за 6 тысяч и, плюс еще сам Тиньков начислил нам еще один процент. То есть, получилась такая очень существенная сумма. Дальше, анализировая этот Тинькофф, сколько я на нем заработал, а я зарабатывал еще там, что просто лежат деньги, которые также лежали на моем зверобанке, Тиньков какого-то э, лешего начал начислять на него процентный остаток. Когда я понял, что в принципе деньги лежат, на них начисляются проценты, я их трачу. Если я трачу их в определенных категориях, мне 95%, если в обычных 1%, в общем, моя голова заигралась. Если проанализировать 2019 год, я, в принципе, отбил путевку в Сочи на двоих вне сезон, да, там пускай будет так. Но я съездил туда на 6 дней, по сути, на эти бонусы. После этого я отключил все смс, да, там, которые приходили ко мне со Сбера, начал экономить на них 240 рублей. Потом я пошел дальше. Я понял, что такое сложный процент, и понял, что можно, в принципе, закидывать на разные там пенсионные, страховые, просто себе на страховку. Ну, в общем, эти деньги, да, там, которые у меня, допустим, там, тысяча, полторы полторы накапливалась месяц, я мог не просто тратить, а распределять в другие источники. Сейчас я коплю, например, на негосударственный пенсионный фонд Сбербанк страховая пенсия midlife просто страховка midlife на себя и на свою жену плюс минус эти деньги я покрываю за счет вот этих всяких бонусов там акций там скидок приведи друга. Раньше я игнорировал вообще все карты, все эти бонусы, но вся, сейчас у меня есть приложение, в котором я храню все карты. У меня есть карточка Газпром э, лояльности, на котором я постоянно заправляюсь, мне там капают какие-то бонусы. Да, сейчас я там, допустим, накопил там полторы тысячи и рано или поздно я ну, заправлюсь бесплатно этими бонусами и я уже делал так неоднократно. А, к этому видео, кстати, я прикреплю ссылку на Газпром, чтобы тебе там пришло 100 рублей и мне пришло 100 рублей. К этому видео я прикреплю ссылку на Тинько. Если ты там зарегистрируешься, тебе тоже будет бонус. Либо там три месяца бесплатного обслуживания, либо тоже какие-то деньги. Но в общем, тема прикольная. Также я тестировал карту Альфа-банк. Я получал 10% кэшбэка, 10% кэшбэка с того, что я заправлял на заправках. Ну, например, я заправился на 2200 рублей, мне вернулось обратно. Что я рекомендую конкретно тебе? Не игнорировать, в общем, все эти штуки бонус, потому что если мы их там много-много делаем, то есть это, во-первых, полезная привычка, это круче, чем сигареты, это круче, чем кальян или пивко там, на вечер. То есть мы занимаемся этим целенаправленно и за период там год, два, три у нас накапливается кругленькая сумма, которую лучше инвестировать ну, я тебе советую, в негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Почему именно туда? Потому что 5 лет оттуда хренчу заберешь. Без потери, да, там, или половину с тебя спишут, или еще что-нибудь. И проценты на них вообще никак не начислят. То есть, это вообще долгая история. Также есть страховая пенсия Митлайф. Туда надо откладывать, допустим, каждый месяц. Тоже ничего ты не заберешь. Это, то есть, такой вклад некий в будущее. Когда ты окружил себя, что у тебя есть, допустим, где-то там скидочные бонусы, где-то там пенсия на Сбербанк, и страховая пенсия в Митлайф. У нас есть такое выражение «Никто не застрахован», но ты можешь застраховаться и быть застрахован. И это я называю полезными привычками, то, что может любой человек прямо сейчас в принципе организовать в своей жизни. Ты и так тратишь деньги с карты, ты и так заправляешься, если у тебя есть автомобиль, ты ходишь в магазин, которые делают скидки, бонусы, акции, накопительные всякие штуки. Ты можешь их организовать в своем телефоне в одном единственном приложении. И чтобы вы понимали, я работаю с предпринимателями, которые зарабатывают достаточно денег, и когда я им говорю слушай, Руслан, отложи тысячу рублей, поставь автоплатеж на государственный пенсионный фонд и пускай каждый месяц у тебя списывается тысяча рублей. На что он говорит, а, нет, нет, нет, я боюсь, это же вообще ненадежно, как там, что куда. Я говорю, это 1000 рублей, который закалит, и у тебя появится план там, на 30-35 на лет вперед. И в общем, сейчас, наверное, ты сидишь и думаешь, да эти бонусы, да эти скидки, да какой там негосударственный пенсионный фонд. Я, кстати, снимал видео про убеждения про твои. В общем, начни этим заниматься, твой мозг начнет трансформироваться и воспринимает это как зарядку. Ну и напоследок, кто хочет стать предпринимателем, я сейчас, кстати, тоже предпринимаю. У меня есть банк Я к этому видео прикреплю ссылку, по которой ты получишь тоже там, то ли бесплатно 3 месяца ведения счета, то ли сразу какие-то бонусы на счет. Ну, в общем, переходи и регистрируйся. Банк Прикольная тема, я его фанат, потому что я сейчас находился в другом регионе, не в котором родился, да, там и в котором мне нужно было ИП-шку открывать. Ребята приехали ко мне, я подписал у них все документы, и они открыли мне индивидуального предпринимателя удаленно. Еще тут удаленно получается. Поэтому, друзья, не пренебрегайте скидками, бонусами, акциями и, в общем, выгодными предложениями. Да, это была реклама. Да, мне начислят бонусы, но бонусы начислят тоже тебе. Поэтому с клик на ссылки, получая бонусы, начинай потихоньку заводить свои полезные привычки. Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи по всем ссылкам, если ты зарегистрируешься, я тоже получу бонус, поэтому я об этом прямо заинтересован. А сейчас переходи на мой канал, там очень много полезного видео про управление финансами.